Элемент 5. Новости. Друзья, я вас всех приветствую. Есть новости хорошие, а есть новости не очень. Поэтому обязательно досмотрите данное видео до завершения. Будет очень-очень и -очень интересно. И сделайте это прямо сейчас. Смотрим действительно хорошие новости. Ну и в самом конце видео вы узнаете эту новость которую я считаю очень и очень плохой. Поэтому досматривайте данное видео до завершения. Ставим авансом лайк. Поехали! Друзья, сегодня мое утро началось с того, что я получил больше 300 положительных отзывов. У меня весь телефон, сообщения, мессенджеры, телеграм, все забито полностью вашими хорошими комментариями и комментариями. Словами благодарности вы все пишете спасибо, спасибо, еще раз спасибо. В чем суть, ребят? Да в том, что люди рыли интернет и не могли нигде найти эту правду о том, что действительно никакой инвестиции делать в Elements 5 сейчас не надо. Elements 5 платит нам 20 долларов за регистрацию. Это то, о чем я вам пытался вот эти дни рассказать. Говорил и вам это просчитывал. Вспомните даже о том, что 52 доллара, ребята, сейчас начали об этом везде говорить, но я вам говорил, будьте первыми, ребят, первыми. И мы об этом с вами говорили намного, намного раньше. Правильно, подарок на 52 доллара это доход от 20 но стратегия тех людей, которые сейчас зайдут и будут инвестировать по ссылке под видео, потому что это команда лидеров, ребята, регистрация в Elements 5 должна проходить только по ссылке под этим видео. И это важно, всегда регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Не важно, где вы живете, в каком населенном пункте, где вы, где бы ни были, в любой стране, всегда прямо сейчас сделайте регистрацию по ссылке в описании. Это важно. И уже сейчас все знают, 52 доллара, мы с вами, как говорится, уже на этом даже заработали. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы и думаете, ребята, напомню еще раз, здесь никакого риска нету. Вы просто проходите в описании под видео, делайте сразу регистрацию по ссылке под этим видео. Если что-то непонятно, там есть инструкция, как зарегистрироваться. Там есть понятие о том, что такое элемент 5. Что за компания, презентация по ней, как сделать регистрацию, как сделать покупку, если вы захотите, как получить подарок. Потому что даже если вы делаете просто покупку на 100 долларов, вам приходит подарок на 1000 долларов. По-моему это шикарно, тем более в любую страну. Тоже такая возможность у нас есть, потому что мы в команде лидеров, ребят. Вот почему стоит регистрироваться по той ссылке. Это действительно хорошая новость. Никакого риска нету, любой человек, кто бы вы ни были, студент, мама в декрете, пенсионер или еще кто-нибудь, кто угодно, ищете работу или работаете уже, это как дополнительный заработок тоже возможно все сейчас сделать. Это действительно хорошая новость, то есть вы прошли в описании, сделали по этой ссылке регистрацию и вам сразу капнуло 20 долларов. С этих 20 долларов вы получите 52 доллара на полном пассиве, ничего не делая. Никаких рисков нету, вы ничего не вкладываете, вы ничего не инвестируете, вы ничем не рискуете здесь. Согласны со мной? Так почему вы ждете? Ребята, действуйте, действуйте. Вот о чем я хочу сказать. Это действительно хорошая новость, поэтому если не зарегистрированы, прямо сейчас регистрируйтесь. А остались вопросы, пишем их в комментариях прямо сейчас. То есть давайте подытожим, каждый человек может сейчас спуститься под это видео, сделать регистрацию на 20 долларов и получит 52 доллара. Ссылка официальная в описании. С любой страны, с любой населенным пункта можно регистрироваться. И за обычную регистрацию вы получите 20 долларов. Некоторые умельцы даже делали по 19, я знаю, даже по 45 регистраций делали. По 45 регистраций для того, чтобы на каждом кабинете они могли получить... По нашей с вами стратегии, по стратегии нашей команды 52 доллара, это хорошая новость, поэтому не ждем, места ограничены, ребята, действуйте сейчас. А теперь вспоминайте то, о чем я вас предупреждал и говорил, мне многие писали, особенно на стримах, которые мы проводили с вами вместе, помните, как многие писали, это акция пожизненно, она будет все время, а теперь, ребята, плохая новость. И за то, что я вот как бы первый вас все сейчас, ну, информирую, просто на первом говорю, да, и мы всегда с вами, как говорится, идем первее на два-три на шага вперед, ребята. Поставьте прямо сейчас лайк под этим видео, поставьте плюсик или напишите любой комментарий и подпишитесь на наш канал YouTube и на наш телеграм канал в описании. Подпишитесь прямо сейчас. И плохая новость, вот она, друзья. Она уже официальная и она плохая. Элемент Five на своих закрытых каналах уже... Сказал о том, что эта акция будет идти только до первого числа. Все, первого числа эта акция не будет действовать. Поэтому, ребята, прямо сейчас спускаемся, регистрируемся. Это действительно плохая новость, потому что кто успел... Тот и заработает кто не успел тот не заработает. с учетом того что никаких рисков мы не имеем абсолютно мы ничего не вкладываем мы ничего не инвестируем никакие деньги мы свои сюда вообще не заводим а просто нам дают за регистрацию ребята грех таким не воспользоваться это действительно халява и этим нужно воспользоваться поэтому друзья не тратим время прямо сейчас переходим и Эту плохую новость давайте просто переведем в хорошую. Мы с вами позитивные люди, мы всегда зарабатывали. Мы на кэшбэках зарабатывали, на биржах зарабатывали, на крипте зарабатывали. Вспомните даже за ТВТ. Я вам говорил еще год назад. А первые мои звонки были еще полтора года назад. Я говорил, все покупаем ТВТ-монету. Вот сейчас она стрельнула. Меня тоже все благодарят. Ребята, и здесь я не ошибаюсь. Вот почему я говорю, если вы не подписаны на канал наш на YouTube, подпишитесь. И добавьтесь в Телеграм канал. А касаемо Elements 5. Друзья, спускаемся под видео напротив названия канала. Нажимаем подписаться. Далее меняем колокольчик. Нажимаем на колокольчик и меняем на слово «все». Вот так вот должно быть у вас и вот напротив названия самого ролика, чуть выше. Да, вот есть кнопочка еще, допустим. Нажимаем на нее. И вот здесь, ребята, самое важное, что нам с вами необходимо. Смотрите сюда. Открываем полностью все описание. Регистрируемся только по этой ссылке. Ниже есть группа, на которую вы должны подписаться прямо сейчас. И вот есть инструкции. Как пройти регистрацию. Целых две инструкции. Как сделать покупку, если хотите тоже усилиться. Потому что я сделал покупку на 3,500 долларов. Потому что я считаю, что здесь мы заработаем намного больше. Вот инструкция, как сделать покупку. Одна инструкция и вот вторая. Как делать покупку? Как делать покупку с баланса? Вам тоже пригодится. Вот инструкция есть. Показываю, как получить подарок. Тоже инструкция имеется. На халяву подарок за 1000 долларов вам могу дать. Что такое элемент 5? Вот. Презентация. И презентация открытая. Вот вторая. Они разные. Посмотрите обе. Также, ребята, рекомендую вам бесплатно получать помощь от Binance. Для этого с любой точки земного шара, с любой страны зарегистрируйтесь в Binance вот только по этой ссылке. Это важно, ребят, по этой ссылке. Дальше. Как установить криптокошелек Binance? Инструкция есть. Как пополнить Binance любой карты банка, в том числе и для работы в элемент 5 вот есть инструкция. Просмотрите ее пожалуйста. И как пополнить Binance э, с карты. Вот оно все имеется. Как установить Binance с телефона. Вот инструкция. И как сделать верификацию э, с Дией. Да, в Украине вот инструкция тоже имеется. Если у вас остались вопросы. Ребята пишем в комментариях их, их. Вам от души желаю позитива. И давайте устроим маленький флешмоб. Прямо сейчас переходим в описание. И абсолютно каждый из нас. Распространите максимально везде это видео, пускай каждый человек попробует сделать то же самое, что будем сейчас делать мы. Мы с вами зарабатываем 20 долларов и из них делаем сотку, не 52, а сотку. Как я это сделать, я расскажу в дальнейших видео. Я об этом обязательно всем вам расскажу. Регистрируемся прямо сейчас, используем все эти инструкции и, конечно же, заводим себе Binance. Все, ребята, остались вопросы, пишем в комментариях прямо сейчас. Позитива, друзья. Удачи, мирного неба вам над головой. И огромных чеков. И огромных заработков в компании Elements 5. Ссылочка для регистрации под этим видео прямо здесь. Все, друзья, лайк вам всем. Жду ваших комментариев под видео.